Сука, стой, стой, ми... блять, ладно, я другой мяч возьму, хуй с тобой, блядь. Меня за... Да блядь, они улетают от меня, сука. Я, слушай, я, я умер. Чувак, чувак здесь всех убивает. А, он бегать умеет, ебать, А он убивает. меня выебал, нихуя, блядь, ну да тебя нахер, чё за дикий пацан, блядь. Всем респект, братва, с Я радер 120 гигабайт и Юдистру. Здравствуйте, Андрей. Здарова, здорово, здорово. Короче, сегодня мы будем играть в игру Hand Simulator. блядь, немножко позже, чем вся соли. Ютуберы, которые уже по 20 раз нее сыграли, но вот у нас только сейчас, так сказать, дошли до нее руки. Короче, мы будем играть в мультиплеер режим Викинги. Он вроде мне показался забавным. Ебать, ты выглядишь охуенно. Я хожу. Сейчас я с отхуярю, блядь. Давай. А, Давай. Погоди, я как бы это играть-то, блядь. Охуеть, а вот как бы это играть удачи, блядь. Пиздать, <связать> сука. Левый shift, чтобы переключиться на руку. Руку. Есть. Колюсь к мышке, ее опускать. Блять, кто пришел? Не сейчас ебать, пусть. Блять, сука, как ты ему блядь, жесткий, нахуй меня, блять, блять иди, нахуй. Да, бля, тут какие-то задроты играют, да? Ебанутые. Он мне фак показал, слышь. Бля, я не могу взять нихуя, слышь. Это близкий, это какой-то вообще супер млг чувак. Он меня столкнул. Я выбим. А, я, я летаю, могу следить за вами. Да ладно. Mm. Смотри, а я взял, короче, топор. Я взял топор, сейчас буду ебать, смотри. Да, Я не знаю, как ходить, слышь. Вон они. Сейчас, отойди а от смотри, меня. Ты, ты, ты, смотри, как они могут что блядь. Вот этот чувак, он пиздец, он умеет ебенеть. Вот этот вервайс? Смотри, да. что да. делает, смотри. Смотри, он что творит, блядь. Показал. А этот там гуляет, блядь. Я не могу, я не понимаю, как переключиться обратно на ходьбу. А если я сделаю вот так? Если я возьму, короче, и... Под топор ебаный держит. Тебе пизда. Я отхуярю. А, он его убил, блять! Я его разъебал Так, давай еще раз, давай еще раз, давай еще раз. Я не понимаю вообще, как вот играть, пока, блядь, пиздец. Он всех убил, слышь. Он танцует. Это супер эмолога, блядь. Почему он одет в платье? Почему здесь так мужики странно одеты, блядь? Ты, блядь, вообще в лифчике, блядь. Зато у тебя шикарная задница, Андрей. Вообще великолепно. Блять, трусы еще, блядь. Сука. У я тебя просто вежу. хорошая вечеринка, блядь, была. <laughs> просто, блядь. Ну, хуярился, уебался. Так, а как заново начать? Рестарт. Давай еще раз, смотри. Готов. Я нихуя не понимаю, правда. Подожди пока. Так, а как ходить? Все, готов А ходить, короче, смотри. Вот, ходить тебе сразу дают, ты идешь, да? А как обратно переключиться на ходить? я, блядь, не ебу, если честно. Блять, он не достает, блядь, ебану. Просто, бой. просто, если ты правый shift нажмешь, то ты, короче, руку будешь менять. Вот, на среднюю кнопку мыши ходить, слышь. Нажимаешь на среднюю кнопку мыши, он начинает снова ходить. Нажимаешь на shift, он начинает руку трогать. Да возьми ты, блядь, оружие ебану. Блять. Просто возьми его в руку, мать. Блядь, твою. ну что ты, блять, давай, пускайте ебаные руки нахуй. ху ты не опускаешь-то их? Меня уже идут ебать. А, я... а, Блять, уронил! Стой, стой, нет, нет, не улетает меня оружие! Стой, я тебя возьму. Блять, сука, ну я возьму меч, вот этот. Я возьму его, я беру. Бля, он просто не берет. Он просто не берет. Блядь, давай. Я сяду. Бери, взял, взял, сука. Где ты, пидор? Сейчас я отебению нахуй. Где этот пидорас? Он мертв? Он сам себя убил, Андрей? Блять, у меня чё башки нет? Почему у меня башка не отображается? Так, Андрей, привет. Погоди, Андрей, здравствуй, блять. Подожди, дай разобраться, блять. Андрей, да ладно, что ты уронил себе меч, блять, Андрей? Нет. Андрей. На. На. Отойди. Так сейчас. Отойди, не выходи, блять, дистанцию. Да, на, мародер, сюда гигабайт уинс. Я заколол мужика в трусах за небес. Да это вообще Анрил взять, понимаешь, что он просто не берет. Я тоже еберет, так думал, на бля. самом деле это иза, блять, слышь. Это Иза, блядь. Ты все. Сам... Бля, хочу тебя видеть. У меня еще пальцы охуенно модные. А можно, интересно, как-нибудь. Я хочу, типа, козы в чат, блядь, ебануть. Во! Козы в чат, блядь! Козы в чат, сука! А как. Во, смотри. Во, бля, нахуй, ёпта, блядь. Сука! Вот это респект, жесткие ребята. Козы давайте в комменты, ебашни, блядь. Там можно их поставить? а Нихуя, наверное, их нельзя поставить. Так, давай еще раз, нахуй, рестарт. Я хочу хоть взять попробовать. конечно, чтобы мне получилось взять хоть что-то. Бля, игра, на самом деле, идеальная тоже для стримов, походу. Так, ты готов? да да Я говорю, здесь вопрос привычки, понимаешь? Музончик еще. Сука, ещё папс такой ебаный, блядь. Просто, типа, зачем эта музыка здесь, кому? Ты чё он не опускает эту руку, блядь? Я же колёсико мыши делаю. Во. Я опять взял, слышь? Я Физ, уже, я уже блядь. иду, блядь. Я уже иду ебать этого пацана, блядь. Сейчас я его отомщу. Блядь, он готов! А, Андрей, что у тебя в руке? А, ничего, рука. А чё ты Зиг... Андрей, я тебя буду защищать от него, не волнуйся. Давай. Давай, возьми я, оружие. Он да идет блядь. к нам, Андрей, он с факом идет к нам! Что он делает? Он, он с он факом к идет к нам, блядь! Вот он, блядь! Блядь, он не делает то, что я хочу! Блядь, нет, слушай, он колюсик мыши не работает, он не так как-то здесь управление работает. Давай, подходи, блядь! Надо внимательно. Ха-ха-ха! У меня факом машет, блядь! У него никто белый! Что? Давай! Слышь! Ха-ха-ха-ха-ха! блядь! Я уронил меч! Андрей! Беги нахуй! Я уронил меч! Он идет со мной и сука, прям чувствую, как он со мной идт, блядь. А у меня руки а. такие ебанские. Блядь, блядь, блядь, у меня тоже. А? Блядь, куда? Куда? Куда, блядь? Стой, стой. Блять. А! Блять, давай, бери! А. а! Взял! Взял! Нихуя ты не взял, пидорас! Блять, что там у тебя происходит, Андрей? Я просто нихуя не могу сделать, пиздец. Я такой просто с этими руками уебанскими. Блять! Они не опускаются просто, понимаешь? Ты мыши хуярю хуяри, нихуя не делается. Блять! Я все роняю нахуй, блять! А этот чувак, что он опять там, забил хуй на нас, я не что он делает? Не знаешь, дроще там что-то стоит. Он нас не бьет, блять. Он типа не бьет безоружных, нихуя он, блять, этот самый. Рыцарь, блять. Так. А. А. Я готов опять им ебаться. Слышь, где он, блядь? Куда он делся? Он пропал, слышь, Андрей. А куда, в смысле, а он вышел, Но, может Он, быть? наверное, вышел. Он понял, что мы даун и не умеем играть, нет? Ну, да, похоже. Так, ну что там у тебя, блядь? Какие варианты? У них нет вариантов, все плохо. Артем, блядь, я ничего не могу взять, ты понимаешь? Я могу у тебя избавить от страданий. Не надо. Ты выглядишь идеально, и... Андрей. Я вот ничего не буду делать этой рукой, кроме вот этого. Ты понял, блядь? Да, я понял, Андрей. Ты хочешь умереть. Нет, ты хочешь умереть, Андрей. Нет. Блин, не надо! Не надо! Не! На! На! На, Но, на как, как, <свистит> <-за>! Кто победитель? <свистит> я сейчас весь брусил это самое, как микрофон к лэпперу кидают, блядь. А, а, а. Э. А. А, блядь. Давай еще разочек. Давай. Андрей, все очень просто. Давай, ты должен. Ты должен. У тебя должно получиться! Нажимай. Нихуя не выходит, блядь. О, чувак, блядь! Двое чуваков! Начинаем играть, Андрей! Сука! Пошли, блядь! Надо их выебать, блядь! Сейчас надо их выебать, Андрей. А почему сейчас? Ну потому что мы все время проебывали. Надо ну. оружие. Ну я знаю, я вот беру. Оно а. не берется, блядь! <с история> <с история> сука, не берется. Я знаешь как, чтобы взять прям при, присядь. <с история> блядь, сука. Стой, стой, стой ми... блядь! Ладно, я другой меч возьму. Хуй с тобой, блядь! Быстрей! А, а, а, а. Как же ты меня заебал? <с история> да блядь! Они улетают от меня, сука! Я, слышу, я, я умер. Чувак, чувак, здесь всех убивает! А, он бегать умеет, ебать! Он меня выебал! Нихуя, блядь! Ну тебя нахер, что за дикий пацан, блядь Он просто всех разъебал, и он единственный, который нормально одет. А нет. Вот еще один, блядь! Ха-ха-ха-ха-ха! такой пози идеальный. У него что там торчит? У чувака, дырка между ног, у него, блядь, машонка оттуда торчит, блядь, что за хуйня? А этот бегает, все разъебывает, блядь. Бля, это вообще тоже какой-то дикий. Он сам себя убил, слышь. Да, я так, я так же умер, по-моему, блять. У меня меч летел. Короче, я, блядь, он и меня пролетел. Это я, типа? Это я, что ли, вот это, блядь? Ой, я разговариваю, слышь, в игре, Андрей. Я когда говорю, у меня рот двигается. Ты еще в игре? Да, я в игре. Подлети к моему трупу. Ты в такой мечтательный блядь. Ой, поза мечты, блять. Бля, у меня еще ножка двигается. Я когда говорю, у меня рот открывается. У тебя не открывается? Не, у меня не открывается. ба. Так, ладно, рестарт. Бля, я хочу ебашить в эту игру, блядь. У нас опять сейчас нагнет, блядь, в очко, блядь. Он еще рядом со мной. А на пробел бегать, Андрей. Учай, Питер! Блядь! Блять! Я сдох сам, блядь! Я взял, копье, побежал, в него издох. Я сейчас сдохну, он меня сейчас убьет. Я так себе поверил, сейчас пиздец. Ты же он с мечом. Все, пизда всем. Всему пизда. И Второй чувак очень ебаный ходит, блядь. Вообще, просто под спайсем на Тут вся игра под спайсом, блядь. Возьми копье хотя бы, блядь, сопротивляться нужно. А? А? О, а? А, а, а. А. а, о, он сдох. Сам причем блядь, в солетел, с улетел, блядь. А где второй пацан? Он справа от тебя. Кажется он тебя видит. Ебашу, блядь. Он вахуй. У него меч, а у меня копье. Беги ему копье прям в ахули. Подожди, подожди, я пытаюсь это. Он щит берет, блядь. Блядь, он щит берет. Сейчас, сейчас, сейчас. Блять, сука, это ебаный игра пиздец. Так. Все, я, блядь, сейчас буду его ебашить. Блять, он вообще, он полностью вооружился. Ты писари на него, блядь. Да, я смотрю, завою. Как бы его ебнуть, чат? На! На, блядь! Он жив? Я тебя разъебу, блядь. Зашел в жопу ему! На! Я убил его! Я убил его! Это было Изи, понял, сухо. Кто здесь батя, нахуй, на блядь, Питер, блядь, Ты опять в позе мечты, блядь. Ты просто такой в позе, я на все готова. Охуенная поза Андрей, она великолепна, нахуй. Типа жена пришла после корпоратива, блядь. Так, ладно, я думаю, на этом можно заканчивать жестко. Я думаю, ребята, на этом э, на сегодня хватит, потому что такую игру долго выдержать э, не получается. Психика начинает ломаться. Но если вам понравилось, ставьте лайкос, пишите в комментах. Мы обязательно еще с Андреем и с кем-нибудь еще, может, звонил, и там поиграем в этот пиздец. Э, если вам понравилось, ребята, не забывайте, конечно же, поделиться видосом. Это очень важно. Андрей, спасибо тебе большое за компанию. Спасибо вам большое всем, ребята, жесткий респект. Да, и подписывайтесь на Андрея, ссылочка на него будет в описании. И на меня тоже подписывайтесь, если вы еще не подписываетесь. Да и на стримы обязательно приходите. Короче говоря, на этом все, всем жесткий респект и вара!